Воевода. Триста отважных. Героическая фантазия в двух действиях, нескольких снах, с прологами и эпилогом. Действующие лица. Лёша, Алексей. 15-17 лет, любитель рисовать граффити и компьютерных игр. Он же в снах своих Афанасий, старший сын Бабарыкина. Нина Николаевна, мать Лёши. Скоморохи, первый и второй, они же играют другие мужские роли. Федор Афанасич Бабарыкин, воевода Кинешемского ополчения. Феодора, жена Бабарыкина. Фёкла, подруга и наперсница Феодоры. Силуян Татарин, лазутчик польского войска пана Лесовского. Трифон, вечный дед, пастух. Кольша, внук Трифона. Григорий Лапша, крестьянин из Решмы, ополченец. Федор Ремень, крестьянин ополченец, голова стрельцов; Семен Ратьков, Алексей Столыпин, Дмитрий Нелидов, головы Кинешемского ополчения Бабарыкина; Степан Васильев, литописец, монах; жены ополченцев. Действие первое. Видео пролог первый. Наши дни. Лёша рисует на стене краской из баллончика. Его прогоняют. Рисует в другом месте, прогоняют. Прячется за постаментом памятника Бабарыкину. Хочет рисовать на нем. но кончается краска. В расстройстве он швыряет баллончик. Видеопролог второй. Лёша засыпает, сидя за компьютером. На мониторе заслившая картина «Сражение» из онлайн-игры. Надпись Триста спартанцев. Гейм овер. Картина первая. Первый сон Лёши. Ярмарка в кинешме. Песни, танцы, крики зазывал торговцев. А вот у меня, подходи, смотри, купи! И зрешь мылен кудрявый, самолучий. Мед, мед, сладкий на вкус приятный. Все сюда, здесь посуда, и оттуда, и отсюда. Живей, беги, скорей бери, завтра дороже будет. А тут рыбка сушена и солёна. Эх, хороша! Кому сдобы до да калачи, с пылу с жару прямо из печи. Подходи, налетай, свежее не найдешь, и прочее. Между торгующих прохаживается воевода Федор Бабарыкин. Ему кланяются в пояс, угощают. Скоморохи веселят. Народ, представляя чучело московского самозванца. Чучело сажают на соломенный трон. А в Подмосковье самозванец, ах-ти, ах-ти, Взад себе засунул палец, ах-ти, ах-ти, А если яму пукнется, Россия вся аукнется, Побивают чучело самозванца, палками приговаривая на каждый удар. Не желаешь, царь, отец у нас мяска вот ведать, Тут тебе свининка есть, а вот тут говеда. «Для тебя баранки есть прямо из печи, Пироги с брусникаю, с медом калачи, А закускаю тебе быстрые будут стрелы. Это мы пока еще не взялись за дело». Взявши деревянные пики, колют чучело-чучело, Смешно трепыхается всеобщий хохот и радость. Скоморохи «Самозванец, пшишел-кшишел, Захотел к нам стать на трон». Только рожею не вышел, Убирайся-ка ты, вон! Поднимают чучело, Самозванца на пиках Несут к Волге, бросают с обрыва. Общее веселье. Картина вторая. Второй сон Леши — луг. В трех-четырех верстах откинешь мы. На кошме прямо у дорожки, Посреди бескрайнего луга, Сидит стар старичок, опираясь на посох. Что-то сам себе мурлычет под нос. Появляется Силуян Татарин. Силуян, что сидишь тут, старик? Трифон, а ты кто таков, чтоб спрашивать? Силуян, я то Трифон, ты то Силуян, а вот палашом сейчас угощу. Вмиг узнашь, кто я есть такой. Трифон, ты мил человек, грозен, как я погляжу. Только идти я тебе не боюсь. Пожил я на свете белом. Уж давно в землицу пора ложиться. Только не берет она меня. Силуян, как не берет? Ты вечный дед, что ли, Трифон? Ах, а а бы и так, Что с того? Да ты присаживайся вот сюда, отдохни, а то, я вижу, издалече идешь. Как тебя звать-то, грозный человек? Силуян, меня-то, Трифон, тебя-то, Силуян. Э -э -э -э -э -э -э. Никита меня кличут. Иду вот с войны домой. Трифон. Никита, значит. Ну-ну, Никита, а шо ж ты пешком-то? Лошадь -то твоя где? Силуян, да на что мне лошадь? К чему она мне? Ногами своими иду пока что, Трифон. Ха -ха. Вот тебе и Никита за версту конским потом шибает. Ты, можно сказать, еще на пригорке был, а я уже знал, кавалерия движется. Силуян, ах, хетертый дед! Правда твоя? Только лошадь моя на поле бранном легла. Там я ее и оставил. Трифон, так что ты мне правду говори. Как тебе звать? Зачем наши края пожаловал? Силы Силуян, правду я тебе сказал. Домой, в Заречье, иду с войны. А вот ты мне скажи, что это за обозы по той дороге идут? И в той стороне обозы я видел. Трифон, ты нехрич, что ли? Про праздник большой не знаешь? Вознесенье Господне ныне. Силуян, ох, опять правда твоя. Совсем я счет времени потерял. Иду уже, сам не помню, сколько ден. Трифон, Трифан, аж, что обозы в кинешму идут. Так ярманка там нынче привеликая. Второй день я уж тут, а они все идут и идут. Тьма народу верно будет. Ох, привесе же там. Силуян, ты-ка ты-то что тут сидишь? Тоже на ярмарку ступал бы. Трифон, а у меня, мил человек, Важно дело тут имеется. Скот я пасу тута, Он в той ложбинке. Все мое важное дело кормится. Силуян, врешь, старик, ты тута, А скотина там, а в ложбинке, А ну как зверь какой полакомится ею задумает. Трифон, ага, вот и вижу я, что ты нашего пастушеского дела не изведал. С молодых копыт, скотина моя к посвисту, мому приучена. Как свистну, так сама в стадо собирается. К тому ж скотина моя, во-первых, там не одна, а с внуком моим Кольшей, а во-вторых, скажу тебе, что это дело не твоего ума, потому как вижу я на тебе, кафтан не нашенский, это будет раз. Колчан при тебе со стрелами, делук. лук — это два. Сабля на боку болтается, Это три про конский пот, Я тебе уже сказывал, это четыре будет. А в пятых узнал я тебя. Никакой ты не Никита. Силуян. Ах, ты сморчок поганый! Так и я ж тебя тоже узнал, Сразу узнал. Так вот знай же, там, в верстах в восьми к заходу от Седова лагерь стоит. Идет на твою кенешму сам пан Лесовский с превеликим войском в три тысячи конных допеших, и горе будет тому, кто против него станет. И спасибо тебе, что про обозы мне и про ярманку все поведал. Будет Лесовскому чем поживиться. Ох, будет! Трифон. «Ах ты, бусурман, супосток примерский!» Поднимается, замахивается посохом, Силуян пронзает его саблей. Трифон опускается на колени, валится на бок, затихает. Силуян сплевывает сквозь зубы, скрывается, появляется Кольша. «Дедушка, вставай! Пошли скотин собирать, свести давай! Слышь меня?» «Дед, что с тобой? Деда!» «Трифон, беги, малец!» «Куда бежать, деда? Зачем?» «Свести давай! Белянка, слышь, далеко ушла. Звать ее надо!» «Что с тобой? Вставай!» «Трифон, не встать мне уже, Кольша! Убили меня!» «Кольша, ты что говоришь, деда? Как убили? Ты же вечный!» «Вставай!» «Трифон, послушай меня!» — Запомни и сделай, как я скажу. — Сделаю, только вставай. — Не перебивай, деда. Умираю я и спорить с тобою. Нету сил у меня. Дедушка, миленький мой, не бужай меня и не умирай, пожалуйста. — За молчание, слух силы меня покидают. Слухай меня. Беги домой, беги, что силы будут. Скажи Федору Бабарыкину, воеводе, скажи, поляки с литовцами идут грабить и убивать. Большим числом идут. В десяти верстах от города лагерь их. Там, на заходе, три тысячи конных и пеших ведет пан Лисовский. Накинешь, му «Не вынести мне! Ой, не вынести печет! Болит! Помочь ты мне должен! Залей мне в рот из баклажки, и автой все, что в ней будет!» Показывает Кольша баклажку. «Боль утихнет, и уйду я с миром!» Кольша. «Нет, не могу я!» «Делай, как сказано! Ну, время мое уходит!» Кольша выливает из баклажки в рот ему несколько капель жидкости. Вот, отхожу я, ноги холодеют. Теперь слушай скорее, а еще Федору скажи, убил меня Силуян, которого татарином кличут. Узнал я его по голосу и по обличию, узнал, он вор и предатель, зато он меня и убил. Скажи, затихает Кольша. «Дедушка, не умирай, я боюсь!» Осторожно кладет под голову деда трепицу, закрывает ему глаза, вытирает слезы, грозит кому-то кулачком. «Силуян, собака! Видел я тебя! Хоть издалека видел, но узнаю я тебя! Сл слышишь, деда, я знаю, кто тебя убил!» «Я найду его!» Отступает от деда, потом поворачивается, и бросается бежать. Появляется Силуян, татарин. Пинает деда ногой. Сплевывает. Этот уже никому ничего не скажет. А вот про пацана я чуть не забыл. Осматривается. Ага, вон он. Бежи, бежи. Не убежишь от меня, снимает с плеча лук. Вынимает из колчана стрелу. Стреляет, сплевывает. Вот и все. Снять бы с тебя шкуру, собака, да пан Лесовский ждет меня. Ладно, тут и поддохнешь. Хочет уходить, но останавливается. А что, ежели мне в кинешму заглянуть на ярманку? Да поглядеть велика ли? хороша ли добыча будет? Ай, верно! Из заплечного мешка вынимает иноземный кафтан и меняет свой кафтан на этот. К лесовскому я опосля поспею. Сплевывает, уходит. Затемнение. Картина третья. Наши дни. Нина Николаевна видит сына, спящего за компьютером. Опять. Ух мне игрушки. Триста спартанцев. Как будто наших родных игрушек нету. Все их на иностранное тянет. «Неужели у нас своих героев мало?» Пробует разбудить сына. «Леша, раздевайся, ложись нормально!» С трудом поднимает сына со стула, ведет к кровати. «Давай, раздевайся!» Леша в полусне. «Нужно мне, Нина Николаевна, нужно, нужно!» Опять за компьютером уснул. «С геймерами своими посетив буржуйскую эту ерунду рубился!» «Лёша, мама, ну это не ерунда!» «Сладко зевает Нина Николаевна. Выключай его!» «Слышь меня!» «Лёша, угу. слышу!» «Сладко зевает, нажимает кнопку питания, компьютер выключается». «Бабарыкину сказать нужно!» «Нина Николаевна, ты уже бредишь? Доведут тебя эти игрушки до психушки!» «Снимай куртку!» «Лёша, мама, ну какие игрушки? Поляки идут, три тысячи!» «Нина Николаевна, ладно, ладно, ладно, давай, давай, ложись!» Лёша, даю, ложусь. Укладывается и мгновенно засыпает. Нина Николаевна, господи, горюшка мое, геймер, поправляет сыну одеяло. Кто эти игрушки только придумал? У нас вот ничего этого не было. И что, выросли нормальными людьми, а эти как с ума посходили? Интернет этот. Да нет, может, он и полезен. Рассматривает футболку сына. А, это надо стирать. Даже представить не могла, что рожу геймера. Спи, сынуля, спи. Затемнение. Картина четвертая. Третий сон Леши, похожий на явь. Леша ворочается во сне, что-то бормочет. Появляется кольша, раненый стрелой в бок. Одежа его разорвана в клочья, в крови. С трудом бредет, спотыкаясь на каждом шагу. Валится с ног, его бьет озноб. Леша поднимается на кровати. «Кто здесь?» — видит упавшего. «Ты кто?» «Эй, чувак, ты чего здесь?» Слезает с кровати, натягивает спортивные штаны в руку, как оружие берет кроссовок. Подходит осторожно Кольша. «Что с тобой?» Видит стрелу. «Нифига себе! Скорую надо вызвать, что ли?» Кольша. Он дрожит. «Слабо». «Бабарыкину надо скорее. В верстах в десяти три тысячи поляков лагерем стояли». «Сейчас уже поди накинешь, мы идут, море крови будет!» «Лёша, ты, главное, не волнуйся!» «Я сейчас, скорую!» Кольша, встрепенувшись, «Да, да, скорее нужно!» Вглядевшись, «А, Афанасий, прости, не различил я тебя, одежда твоя попутала!» «Отцу своему передай!» «Лёша, передам, передам, ты только успокойся, тебе нельзя волноваться!» «Звать-то тебя как?» Кольша пытается встать на колени. Неужели не узнаешь меня? Кольша я, Трифона, вечного деда, внук я. На коленях молю тебя, Афанасий. Скорее, к отцу твоему поспешать надо. Ты помог бы мне, а? Помоги только. Я сам дойду. Хочет подняться. Леша невольно помогает ему встать на ноги. Леша... Куда? Ну, куда ты пойдешь? Ты же, кажется, раненый, Кольша. А ты меня проводи. Давай вместе пойдем. Я тебя вот так за плечо обойму. А ты меня... Ой-ой! Леша, ага, пойдет он. Как же! Ложись сюда вот, указывает на кровать. Лежи тут. Я сам схожу, найду, кого надо. О, попал! Сереге расскажу. вздохнет от зависти. Кольша. «Не могу я лежать, Афанасий, когда такая беда к нам идет! К отцу твоему, Федору Афанасичу, к воеводе нашему, нужно мне! Помогай! Да пойдем живее!» Решительно делает несколько шагов. Леша невольно следует за ним, поддерживая раненого. «Ты меня под руку подхвати, так ловчее будет!» Леша, подожди, ты весь дрожишь? Накинь хоть одеяло сверху, согреешься. Срывает с кровати одеяло, укрывает им Кольшу. Бежать не надо, надо потихоньку. Главное, не волноваться. Мама мне так всегда говорит. Пристраивается, чтобы было удобнее вести раненого. Оба потихоньку двигаются к выходу. Кольша, Господь не забудет доброту твою, Афанасий, я за тебя до гроба молиться буду. Матушке своей поклонись от меня в ножке, а батюшке твоему нужно сказать, Лёша, ты да, да не переживай, не переживай, дойдем да сам ему все скажешь. Кольша внезапно останавливается. Подожди, тяжко мне идти. — Помираю я, кажись. Силы тают, покидают меня. — Не могу больше. — Леша, ну, ну, ну, ты чего это, герой? Что это ты придумал? — Помираю. Кольша медленно опускается на пол. — Слушай меня, Афанасий, идти дальше нет у меня мочи. Ты ты уж сам поспешай скорее к Бабарыкину. Отцу своему, Федору Афанасьчу, А я здесь а, полежу, отдохну. Скажи ему, что деда мне велел сказать. Поляки с литовцами идут Грабить и убивать. Большим числом идут. Три тысячи конных и пеших ведет бич Божий Пан Лесовский на Кинишму. Лагерь их в десяти верстах от города на заходе. А еще скажи, Силуян, которого татарином кличут, убил деда моего, вечного деда. Бабарыкин его хорошо знает. В соседстве мы с вашим семейством. Узнал дедушка мой Силуяна. По голосу и по обличию узнал. Силуян вор и предатель. Зато он деда и убил. Скажи. Со стоном валится на бок. Леша в сторону. От подстава так подстава. Эй, парень, ты не того, не вздумай мне здесь, а! Кольша. Кольша слабеющим голосом Беги, Афанасий, времени нет уже совсем. Помираю! Впадает в забытье. Леша, куда бежать-то? Слышь меня? трясет его. Где мне искать Бабарыкина? Кольша молчит. М -м, не слышит! Откуда-то доносится шум многих голосов, выкрики, хохот. оба -на! Туда, наверное, надо. Там у людей узнаю про Бабарыкина. Скрывается. Картина пятая. Бабарыкин собирается товарищей. Ярмарка. Подвода, с которой торгует Григорий лапша. Появляется Бабарыкин. Григорий ему кланится в пояс. «Здравствуй, Федор Афанась! Что-то ты долго ко мне не шел. Я уж думал, вовсе не заглянешь. Бабарыкин, здравствуй, Григорий. Ну, дел много нынче. Видишь, народу сколько понаехало. Тот глаз до да глаз нужен. Не случилось бы чего, сам понимаешь. Должен соблюдать. Григорий, да ты на мои слова не обижайся. Лучше глянь ты, посмотри, красотища какая!» — показывает товар. «А? Это не то, что у этих...» — За Волжских. Бабарыкин, вижу, вижу, знаю, товар у тебя наилучший. Только ты вот мне что скажи. Готов ли ты, по моему слову, на вора выступить? Григорий Лапша, обижаешь, Федор Афанась. Зачем ты мне такие слова говоришь? — Не, что ты меня не знаешь. Да мы ж с тобой плещей вас собаку предателя под Даниловым. Ха, ха Побили знатно. Да я же, да хоть всей же час... Вынимает из-под подводы бердыш. и дал При себе завсегда держу. Ты лишь скажи, товар я на брательника оставлю, и с тобой хоть на вора, хоть на супостата. А брательник у меня, он хаша и молодой еще, но башковитый. Я ему уже все доверить готов. Он все правильно сделает. Свистит. Потом еще раз. Ну, ничего. <кх> на Волгу, видать, скупаться побежал. — Час объявится, Бабарыкин. Ну и лады, раз у тебя все налажено, я тогда спокоен. Григорий Лапша. — Ой ли, Федор Афанась, глаза-то у тебя не шибко светлые. Вижу тревогу в них. А ошибаюсь? — Бабарыкин. — Не скрою, Григорий. Тяжко мне иной раз думается, что уж больно мало нас. А ну как недруги. Нагрянут нежданно. «Сейчас, вишь, время-то какое!» «Неспокойное!» Григорий. «Нет! Это ты, Федор Афанась, зря! Где самозванец, а где мы? Это ж понимать надо!» «Бабарыки, ты, больно то не хорохорься!» «С Плещеевым мы знатно разобрались, это правда! И ты геройскими деяниями себя показал!» «Да не один Плещеев у самозванца!» Григорий. «И с другими разберемся!» Вон и Волга рядом всех туды покидаем. Да не кручимся ты, Федор Афанович, придет час, мы все с тобой встанем. Бабарыкин, ладно, Григорий, хватит пустыми словами воду толочь. Вот я что подумал. А что ты про Федора скажешь мне? Он-то с нами, или. Григорий, это который Федор щербатый, что ли? Бабарыкин, ну, а какой же еще? Федор Ремень. Григорий. «Этот с нами, Федор Афанась. С нами. С кем же ему еще быть, как не с нами?» Мимо, подвязав лицо платком, словно зубы болят, надвинув шапку на глаза, проходит силу Ян. Приостанавливается, словно разглядывает товары. Уходит. Бабарыкин. «Хороший ведь он охотник, так?» «Григорий. Да лучше его, пожалуй, я никого и не знаю». Он как зубы свои с дробью выплюнул, так утку с того дня пулей в голову берет. Слышь? Утку пулей в голову. Бабарыкин, слушай, Григорий, а скажи-ка ему, чтобы он позвал своих же охотников. Человек бы с дюжину, а? Как думаешь, придут? Силы Силуян проходит в другую сторону, словно выбирая товары. Григорий, почесал в затылке, отойдем-ка, Федор Афанасьевич. Потолкуем в сторонке. Неровен час наушник какой тут бродит, а мы тут с тобой. Отходят в сторону. Прийти-то верно и придут. Кузьма с ним будет, это точно. Миронка было. Еще Никифор с братом. Ну, это которые на хуторе дом нонче рубят. Василий Верста, опять же, Дефома. Ну, еще кто, ну, кого я не вспомнил. — Да только ружьецо-то у них одно на троих, а то и того нету. Народец-то все больше бедняцкого нашего круга. Они, понимаешь ли, из него по очереди охотятся. Бабарыкин. — Про ружьецо это пусть не его забота будет. Лишь бы он еще людишек в ополчение позвал. А ружья это по моей части будут. Григорий. — Вот и выходит, значит, Федор Афанась, что ты уже почти собрал войско. Бабарыкин. Эх, твоими бы устами Григорий дамет бы пить. Ну какой там собрал. Костромские лишь дворяне пришли. Не лидовы, радьковы, полозовы с людьми своими. Только вооружены больше булавами, да секирами. А мне стрелки нужны. Стрельцы, лучники, пещальники. Да еще, понимаешь, антиллерии у меня нету. Беда без антиллерии ныне. Беда, коли нет ее. А твои-то, Решемские, что, придут, коль позову? Григорий, не сумлевайся, придут. Да многие уже здесь. На ярманку с товарами прибыли. И их только сейчас скажу. Оружие с собой взяли. Егор-то Турунтаев, ну, ты знаешь его. Еще третьего дни принес свой топор соседу-плотнику. чтоб сделал топорище долино, дабы сражаться было удобнее. Ты ж сам сказал, что супостатно то недалече, может, бродит. Случай что, так мы уж будем готовы. Бабарекин. Вот это вы того, молодцы. Зато тебя и людей твоих я всегда отличаю. Григорий. А еще знаешь, кого я видел? Степана Васильева из Луха. Шо грамоте обучался у Егумина Ферапонта в Тихоновой пустыне. На ярманку он знать пожаловал. Парнишка бойкой. — Смышленая, опять же, грамоту знает. Очень может в ополчении пригодным быть. Бабарыкин. — Не знаю я его. Но если ты такие слова про него говоришь, то, как знать, может и пригодится. В деле военном не только саблями махать нужно. Учет — тоже дело не последнее. Поименные списки составить. До да летопись дел ратных, опять же. Да мало ли чего. Вбегает Леша. Мечется, не зная, к кому обратиться. Бабарыкин замечает его. — Ты чего? Дело какое? — Чем нешься, словно обделался? — Леша. — Я это... Ну, Григорий. — Афанасий, ты не того, не этого. Ты отвечай отцу, когда спрос есть. — Леша. — Да мне Бабарыкина надо, Федор Афанасий, у меня важное дело. Григорий начинает хохотать, а Бабарыкин мрачнеет. Григорий. «Ой, насмешил ты меня, афанасить. «Слышь, Федор Афанась, наследник-то твой!» Бабарыкин. «Замолчи, Григорий, слышь! Замолчи!» К «Ну-ка, домой ступай! Бегом! Там я с тобой поговорю!» Леша сообразил. «Нет! Послушайте! Отец! Там...» Бабарыкин. «Что?» «Хватает его за ухо! Я тебе покажу, как отца позорить! Я тебе устрою выволочку!» Тащит его в сторону. К матери пойдем, Григорию. Торгуй, Григорий. ты да только о том, что видел, слышал, не сказывай никому. Срам-то какой на мою голову. Наградил меня Господь сынком. Леша, юродивый ты у меня, вот видит Господь, юродивый. Григорий лапша. Не серчай, Федоров иначе. Наследник твой пошутить просто-напросто хотел над нами, Алексею. Ведь правда, отрок, ты ж просто пошутить хотел. — Скажи отцу, успокой родного. Бабарыкину. — А видеть, слышать я ничего не видывал и не слыхивал. Алексей. — Ну, что ты молчишь? Леша. — Тайна у меня привеликая. Вот только отцу скажу, самому Федору Афанащу. Григорий. — Эш ты, каковский, тайна, говоришь? Ладно. — Ну, прости меня, если чем, убедил Федор Афанась. — Тык я уже к своему товару. Уходит. Бабарыкин, ну, шутник, поспешим до дому, откроешь мне свою тайну. Темнота. Картина шестая. В доме Бабарыкиных. Феодора. Слышь, Феклуша, что-то неспокойно на сердце у меня. Фекла, ну что ты, подруга, вон какая ярманка нонче, разгульная. А скоморохи-то, скоморохи, срам сказать, как самозванца представляли. Ох уж я смеялась, смеялась, чуть живота не надорвала. А пели-то они так складно да забавно. Феодора, а ты там на Ярманке Федора Афанасья не видала? Феодора, как не видать? О, видала. Он такой приважный такой муж твой. Вроде как прогулку делает, а сам глазами зырк-зырк ишит. ишет все, кого бы еще в ополчение позвать? Феодора, а ты откуда про ополчение знаешь? Феодора, ой, да что ты, кто же у нас про ополчение-то не знает? Да всякие нишма об этом только и толкует. Мужики, которые, те слышь, промеж собой все про ружья, да про бердыши там какие-то всякие разговоры ведут, а девки все больше про то, как мужика-то видного завлечь. Феодора, стромница ты, как есть стромница. Ведь как это завлечь? Ведь где ж такое видано, Фекла? Да короток век-то наш бабий. Кто пару себе не найдет до сроку, тому и куковать век в девках. Ой, вспомнила и еще. Не в жизнь тебе не угадать, кого на ярманке видала. Феодора, кого? А вот угадай, попробуй. Федору. ладно тебе загадки загадывать. Говори давай. Фекла. Силуяна видала. Феодора. Это которого Силуяна? Фекла. Того, что татарином кличут. А что это ты всполошилась? Кольнула где, что ли? Феодора, нет, нет, нет, ничего, так, померещилось. Фёкла, съела, видать, что-то, вот и померещилось, не весь что. Феодор, ладно тебе, пужать-то меня, сказывай дальше. Фёкла, так года два его не было видно в наших краях. Отож, уж видный мужчина, так видный. Весь такой приоружий, только кафтан чудной какой-то. Не понять, служивый он, аль военный? Ну, чудной, словом а шапка с меховой соболей оболей опушкой. По лику прям витязь былинный. Только зубами, видать, мучается, платком подвязан. Феодора, правду говоришь, года два, аль даже три прошло, как бывал он у нас. И что ж ты с ним говорила? Фёкла, так не говорила, он меня не спознал. Глянул только мельком и поспешил куда-то с Ярманки Хмурый такой был, невеселый Зубная-то болезнь, дело известное. Видать, к знахарю поспешил. А может, что ему не понравилось. Феодора. Надо Федор Афанащу просил Яна-то сказать. Силуян лихой воин. Его бы в ополчение к Федора Фанащу, де да сотником поставить. Дело было бы. Фёкла. правда твоя? Придет Федор Афанась, так я ему сразу и скажу. Феодора не идет, он что-то долго. Как с Зорьки на ярманку вышел, так и нет его. Неспокойно на сердце у меня. Фекла, да что с ним случиться может, на ярманке? Он свое дело хорошо соблюдает, потому как он у тебя воевода, а не смерть какой, не холоп. И забот у него, что звезд на небе. Феодора, да знаю я все это, хорошо знаю. Федя мой, он такой. Только все равно тревожит меня что-то, а что сама не пойму. Знаешь, вот здесь вот сжимается все, ноет. И словно огнем печет. У меня в детстве такое было. Фекла, да что ты? Расскажи. Феодора, перед тем, как батюшка мой отошел ко Господу нашему, было такое, он ведь не хворал, не жаловался ни на что, жил себе, дорадовался. Да а я однажды такое же вот почувствовала. Знаешь, вдруг, без причины какой, батюшка в тот день в палате заседал. Мы с матушкой и сестрицей. Дома сиживали. Матушка нас уму-разуму учила. Вот она учит, а у меня вот так же вот ноет и ноет. И печет и печет. Сначала матушка велела отвару выпить, потом меду с молоком. А оно печет и печет. И ноет и ноет. Потом матушка девку кликнула, велела лекаря звать. А как девка ушла, тут и батюшку принесли. Не живого уже. Фекла. Феодора, а я, как увидала его, так сразу и поняла, к чему это у меня все сжимало, доныло. А как поняла, тут и чувствия лишилось. И почти три дни без чувствия была. Думали, что тоже в бозе почила. Вот и нынче. Но так же у меня. Фёкла, ну что ты за страсти рассказываешь, подруга моя? Феодора, о, кольнула даже. Фёкла, а я вот что думаю, не нас сносях ли ты? Вот и ноет у тебя, и сжимается. Фёдора, не знаю, кажись, нет. Фёкла, можешь послать кого за Фёдор Афанасьевичем, а то и правда долго что-то он там проклажается. Феодора, давай-ка лучше на воздух вместе выйдем. Тесно мне, душно. Может, на вольном воздухе полегчает. Посмотрим на скоморохов, уж больно ты расхваливала их. Мне тоже захотелось. Взглянуть. Уходят. Темнота. Картина седьмая. Лук недалеко откинешь мы. Трифон, вечный дед, начинает шевелиться на кошме. Пытается приподняться. Охает от боли. О, тяжко-то как. В рот люди. Вот мучился, говорят, когда помер. А нет, помирать тяжко. Кудыен-то я, интересно, попал. Не видать ничего, пробует приподняться. Кольша! Эй! Эй! Кажись, что ли, на небесах я? Только понять не могу, почему темно, Хоть глаз выколи. Где ж сияние то божественное? Где души светлые? Эй! «Люди! Есть тут кто?» а? Ощупывает все вокруг себя. «А, интересно! Тут, а значит, тоже трава растет, как у нас!» «О, и кошма со мною сюда переехала!» интересно, Берет щепотку земли, пробует на вкус. «И подумать не мог, что на небесах такая же земля, как у нас!» «Суглинок!» Опять интересно!» О, смотри, глаза открыты, а кругом темно. Рука у самого лица А не вижу ее. Не очень-то похоже это на небеса. Игумен Пафнуть и другое про них сказывал. И в книгах опять же другое описано умными людьми. О! Ветерок задуват! Аромат цветов опять же, травы луговой, конский топот слышу вдалеке. Нет. Не небеса это! Опять ты не взял меня, что ли? Взять не взял, а зрение хлазного лишил. Слышь меня, отвечай, за что мне такую великую муку даешь? Валится на кошму, стучит руками. О, горе мне горе! Горе превеликое! Вдруг затихает, поднимается на колени. — Понял я твой умысел, Господи! Прости меня за слова мои глупые! Благодарю тебя за дар твой пребольшой! Зачем мне зрячему быть? Обмануть могут глаза на личину приятную купившися, а душа не обманет. Душа завсегда настоящее лицо увидит, распознает, и под лица распознает, и вора истину укажет. Спасибо тебе, господи, спасибо тебе. Укажи только, как же ж домой-то мне дойти? Где он? Дом мой. В какой стороне? Кольша! Внучек! Помоги мне! укажи дорогу! Не отзывается. Далеко, видать, убежал. Уж верно, в самой кинешме. «Спасибо тебе, Господи! Направил! Указал путь! Где же то мои буренушки?» Свистит. Потом еще раз. Вдали слышно мычание. «Иду, иду, хорошие мои! Иду, родимые! Домой вы меня приведете! За хвосты ваши держаться буду, коли направление потеряю!» Уходит, опираясь на палку. Затемнение. Картина восьмая. Ярмарка. Скоморохи поют и пританцовывают, представляя понтамиму. Среди зрителей силуян. Зрители, в основном женщины, живо реагируют. Скоморохи из-за шведские, и за литовские, из земелюшки Выезжает ворсобачушка на добром коне. А на добром коне во чисто поле Становился ворсобачушка под столицею, А под столицею в славном рубеже. Он расставляет белтонкий шатер, Расстилает во шатрике шелковой ковер. Рассыпает на коврике золотые бобы. По бобам стал ворсобачушка угадывать. Не казнят-то нас и не вешают. Уже много нас жалованием жалуют. Садился ворсобачушка на добра коня. Он поехал ворсобачушка во чисто поле. Появляется Федор Ремень. Федор, который тут воплощение желали, отзовись. Голоса, не мешай! Обожди чуток, дай послушать. Ты что за командир, Федор, Бабарыкин воевода зовет, ай да за мной не мешка я. Голоса, а что случилось? а? Зачем мы ему? Федор ремень. Вот там и узнаете! Айда! Уходит. С ним уходят мужчины. Силуян незаметно исчезает. Первый скоморог, сбрасывая одежду скоморошки, походи, Федор, я тоже с тобой. К товарищу обращается. Ты уж за меня допой, как нибудь. Тут, видишь, какое дело. Бабарыкин зовет. Знать неспроста. Второй скоморог. Погодь, а как же я? Один-то без тебя спою. Первый скоморог. А как мы договаривались с тобой третьего дни? Выкидывай все, оставляй главное, чтоб покороче было петь. Потом одежи собирай, все складывай и двигай в кострому. Там я тебя найду. Ну, если жив буду, найду. А пока прощевай, дружи, обнимаются. Первый скоморох убегает, второй скоморох, подумав, поиграв бубном, Продолжает песню. Он поехал, вор собачушка, во чисто поле, Из чисто поля во царев дворец, Подъезжает он к цареву дворцу, Приезжает он на широкий двор, Слезает, вор собачушка, с добра коня, Он свого коня не привязывает, Не привязывает. Никому не приказывает. Выходил же ворсобачушка На красен крылец. Он самим бояром да не кланяется, И самой да государы, челом не бьет. Он садился, ворсобачушка, За дубовый стол. Вынима-то, ворсобачушка, Ярлыки на стол. По ярлыкам вор, собачушка Стал расписываться. Я самих же то бояр полон возьму, А самою царицею Обвенчаюся. Затемнение. Картина девятая. Наши дни. Нина Николаевна заходит в комнату Леши, Кровать в беспорядке и сына нет. И что бы это значило? Опять в ночной клуб сбежал. Господи, беда мне с ним. Геймер. Входит Леша босиком, почти спит на ходу. Фу, как ты меня напугал! Где ты был? Где? На кухне был, пить захотелось. Мама, мне такой сон приснился. Обалдеть! Расскажу, не поверишь. Ладно, ладно. Два часа ночи уже. Тебе завтра надо... Леша, завтра воскресенье, мама. Могу спать, сколько хочу. Ты сама-то чего не спишь? Нина Николаевна, тебе-то зачем это знать? Мало ли чем взрослые могут по ночам быть заняты. Леша, знаю я, чем ты по ночам занимаешься. С Натусенькой своей, подружкой, болтали, наверное, три часа. Все, работу ищите, чтобы денег больше платили. Нина Николаевна, не твое это дело, говорю. Ложись давай, доспи. Леша, ага, а ты опять до утра будешь по телефону с ней болтать, объявления разные искать в интернете? Нина Николаевна, все, закрыли тему, ложись. Укладывает его в постель, накрывает хорошенько одеяло, Сама пристраивается на краешке. Ты уже большой, понимать должен. Маме, чтобы тебя содержать, обувать, одевать, сейчас больше требуется. Мы-то росли как? Я за сестрой вещи донашивала, про туфли модные даже не мечтала. А вам теперь эти айпады подавай, кроссовки со светящейся подошвой. Родителям сейчас, ой, как трудно, при нашей-то зарплате. Что? Ты думаешь, только твоей маме трудно? Всем сейчас трудно. Завтра вот в магазин пойду или на рынок. Снова пол зарплаты оставлю. Вот так пойдешь? Вроде ничего не купил. А в кошельке опять пусто. Вот будет у тебя своя семья когда-нибудь. Ну, тогда поймешь. Ведь будет же у тебя когда-нибудь семья. М -м, рано, конечно, тебе пока об этом думать. Но будет. А, -а мне из вашего класса и девочка одна нравится, Светлана, кажется. Ты посмотрел бы на нее повнимательнее. Хорошая девочка. Подружился бы ты с ней, а? Или вечно с мамой жить думаешь? Леша, слышь, что говорю? Спит уже. Ну, спи, спи, роднолька моя, Единственный мой. На цыпочках уходит, Стараясь не шуметь. Гасит свет. Картина десятая. Похожий на правду сон Лёши. Военный совет. Бабарыкин Алексею Афанасью. Теперь всем скажи, что мне сказывал. Да не робей, говори громко. Леша, велел мне Кольша, внук Трифона, это которого вечным дедом кличут, сказать велел. Поляки с литовцами идут грабить и убивать. Большим числом идут. Три тысячи конных и пеших ведет бич божий пан Лисовский на Кинишму. В десяти верстах еще утром лагерем стояли. А еще Кольша велел сказать. Силуян, которого татаринам кличут, убил вечного деда. Алексей Столыпин оглядывает всех тревожно. За то, что дед узнал его по голосу и по обличию. Силуян вор и предатель, за то он деда и убил. Бабарыкин, все слышали? Или повторить? Что молчите, други мои? Не ожидали такого коварства? Я тоже не ожидал. Только от этого не меняется ничего. Судьба нам была с Лисовским встретиться, что через месяц, что сейчас. Все едино. Что ж молчите вы, Алексей Столыпин. А сам-то Кольша где? По что не явился? Или боязно ему? Бабарыкин Алексею. Говори, Афанасий, ответ свой. Леша. Кольша стрелой ранен в бок. Там... Лежит. Хотел я его на себе принести, да он больно плох. Просил оставить его, не тревожить. Его бы к лекарю надо, а то, боюсь, помереть может. Бабарыкин идет к двери, открывает ее. «Афанасий, бери двоих-троих, ступайте, да бегом несите кольшу к лекарю. Покажешь, где ты его оставил». «Да смотри, поберегите его». Он живой, нам да здоровый нужен. Он свидетель важный. Понял? Леша, понял. Постараюсь поскорее. Уходит. Бабарыкин. Лазутчиков бы нам выслать на разведку. Алексей Столыпин. Я своих двоих пошлю. Они за Афанасием твоим до, до Кольши идут, а там и разузнают, все и разведают. Бабарыкин. Добро. Делай. Алексей Столыпин выходит. «Семен Радьков. Я своих тоже послать могу. Бабарыкин, останься. Ты здесь мне нужен. Ждать нам лазутчиков не резон. Готовить надо наступление на вора Лисовского. Да оборону продумать. Федор Ремень, ты где? Федор, тут а я. Воевода. И стрелки со мной на дворе ждут. Бабарыкин. Приближься». Приблишься ко мне, Федор, ты, Федор Пещальников, да лучников, вперед поведешь. Станете на лухском тракте у излученной кинешемки, Ну, знаешь где? В три шеренги пищальника поставишь, лучники за ними. Слыхал, поди, как гешпанцы делают. После выстрела первая шеренга отходит назад, чтобы перезарядиться. Вторая, третья вперед выступают для залпа. Ну, мы ж не глупее гешпанцев будем. Понял хитрость мою? Федор Ремень, как не понять. Сделаем. Столыпин возвращается, подает знак. Бабарыкин в ответ кивает. Бабарыкин, Федору, много вас, Федор Ремень? Да дюжин пять будет, Бабарыкин, маловато. «Дам тебе еще три дюжины!» Подходит к двери, обращается ко всем ополченцам. «Други мои, кто пищаль, али лук со стрелами держать может? Кто этой премудрости обучен? Выходи вперед!» Звук многих шагов, голоса «Я могу! Меня возьми! Я тоже!» Ну и тому подобное. «Федор, бери три дюжины! Ступайте в арсенал, доключницу... доключнику скажи, пусть дает все, что нужно! Воевода приказал!» Да смотри, хорошо, что порох сухой был, Да стрелы востры. Ступайте, не мешкая. Федор уходит. Ты, Семен Радьков, Ты, Алексей Столыпин, И ты, Дмитрий Нелидов, По полусотне берите с собой. Я свою полусотню в середке поставлю. Ты, Семен, и ты, Алексей, По краям от меня. А ты, Дмитрий, со своей полусотней Засадным полком будешь. Дмитрий Нелидов. Маловат, больно полк. Бабарыкин, знаю, что маловат. Но уж какой есть. Дмитрий, да что ж за полк это, полусотня человек. Бабарыкин, а ты, Дмитрий, не людей считай, а отвагу их считай, злобу да бесстрашие. Потому как сомнет Лисовский первые ряды наши, тут вы и грянете на врага всей отвагой своей до да злобой. «По свисту моему грянете!» Григорий Лапша, «А мне-то что скажешь, Федор Афанась?» Бабарыкин, «А ты, Григорий, со мною будешь. И ежели поду в битве, то примешь на себя все, что дальше станется. По воле Господа!» «Ты свистеть-то не разучился?» Григорий, «Хе -хе, нет, что могу!» Свистит в два пальца. Бабарыкин Дмитрию, «О! Вот таков тебе сигнал будет от меня или от Григория». Дмитрий, «Воевода!» Ну дай мне хоть еще дюжину! Бабарыкин, дал бы, да нету! Думаю, что тебе и полусотни много будет. Даю тебе из полусотни три дюжины! Нелидов скидывает руками, хочет протестовать. Молчи, Дмитрий! Лучше молчи! А то скатертью дорога! Ступай себе с миром, никто тебя не неволит! Дмитрий, не обижай меня, Федор Афанач! Я ведь не за тем, чтобы прогонял ты меня. Просто думаю, что свежих сил должно быть поболее. Как устанете вы, да полягут многие. Возрадуются враги, близка, мол, победа. Вот тут-то мы и встанем тучею и двинем на них, как ты сказал все отвагой своею. Бабарыкин, а? Что думаете, головы мои? Прав Дмитрий, или я, может, прав? Семен Радьков, не серчай, воевода, уступи Дмитрию. Пусть по его слову будет. Вот моей полусотни даю ему дюжину. Григорий Лапша. Браво, слово, Федор Афанась. Послушай, Дмитрия. Дело он говорит. Моих решемских пусть тоже дюжину возьмет. Семен Радьков. Алексей, а ты что молчишь? Алексей Столыпин. А что я? Я, как все, тоже дюжину Дмитрию дам. Бабарыкин. Вот значит как. Ну, ладно. Бери, Дмитрий, и моих людей дюжину. Но смотри. Не оплошай от тебя зависеть будет вся битва. Что скажете, други мои? Дмитрий, не сомневайся, Федор Фонаш, сдержим, Алексей, не подведем, Семен Радьков, выстоим, Григорий Лапша, поборем супостата с Божьей помощью. Затемнение. Антракт.